Да, на следующий стрим мы планируем игровой, поэтому постараемся как можно больше зачитать, а сейчас перейдем, так сказать, к видео процедурам, да? Точно. Так. Михаил Маренков. Целый год получается 365, а уже 375 поток, в смысле. Ну да, если так, каждый день. Ну когда-то надо было мне перестроиться и надо начинать называть эти ролики там по этими самыми по реальными там этими названиями. Ну как это повелось уже пусть так и будет, потому что некоторые были много, э, в многих, многих частях некоторые э, были с одним и тем же номером, а выходили несколько ну, раз да. там, сегодня там, послезавтра. Ну вот операции. сколько там роликов, полторы моря. тысячи больше уже, вот да. столько. А, по ну, сути а... там около двух этих самых тысяч. Ну не суть важна. А с помощью Михаила Михайловича еще, который делает вот эти вот нарезки, и присваивает им название еще. Это вообще супер просто. Да? Вот, привеликий поклон. В общем, всем соратникам, друзьям, которые на разных ресурсах борются, размножают все это дело, присылают комменты, радуют. И, ну, безусловно, конечно, материальная помощь это самое. Тоже это, в общем, всем привеликий поклон. Но опять же, поймите, да, поймите, чтобы и никто не обижайтесь, если мы вот кого-то там, может быть, не учитываем, да, не, не вспоминаем кого-то еще чего-то. Поймите, мы на самом деле делаем это общее дело. Дело. И поймите, это вы все делаете для себя тоже, для себя любимых. Вот, вот это надо осознавать. Не для того, чтобы там вот помочь смотровому там и все такое прочее. Вот это вы делаете для себя. Вот это вот продвижение, да, вот к свету, к правде. Чем активнее мы это сделаем, тем быстрее изменится этот мир. Он уже меняется. Потому что ту деятельность, которую мы с вами совместно в течение этих четырех лет сделали, она несопоставима с этими двумя тысячами лет христианской, якобы, эволюции, да, 7500, там, сколько там лет после сотворения, несопоставима. Тогда просто, как вроде на возыке на каком-то ехали, на каких-то быках, на каких-то да, брычках. Все кайфовали, не спеша Да, жили ни хрена не делали эти самые, да, то сожгут там кого-нибудь на костре, то там еще кого-то этот самый, да, траванут, то еще как-то это, революцию какую-то. А тут вот, э, зачем 4, там за ну 2004 сколько это какая эволюция, как скачет это пошла это благодаря нашей деятельности такой никнейм еще приветствую этот прекраснейший вечер изумрудно сияющего зимнего месяца смотрители маяка их соратников вот это красиво. сложно завернуть Взаимно благодарствуем Жека так. Жмека а Бусти есть ну, там по идее видео за бабки эти самые да чтобы эти самые деньги присылали ну. для определенных ну это, это как патреон открывать эти это, мы на этом самом контакт в одноклассники выкладываем, в телегу вот, зарегились, пришлось же что там пугают YouTube вот-вот блин отменят и 4 года уже воют, что когда его запретят уже сам блин Повар, блин, путинский сказал, что все, я закрываю YouTube И все, блин, как-то не закрывается. Но все равно мы зарегились и на дзене, и, и на рутюбе. На Рутубе, да. вот, причем неизвестно, кто все-таки более, ну извините за выражение, выражусь все-таки, более пидорский. Рутюб или ютуб? Вот, потому что некоторые стримы нормально проходят на ютубе. А Rutube видели? мы там вот что-то не так что-то сказали. Понимаете? Вот такое вот гандольерское такое по иродивости превосходит. Вот, ну ладно. Все, это будет бы этот самый, да. Благодарствуем за комменты, за вопросы. Двигаемся, да? Двигаемся, двигаемся. Так, значит. Да-да. Вот поводу изменений, которые активно идут. Сейчас очень усиливать вот это воплощение того на что вы обращаете внимание поэтому совет соратникам соратницам концентрируйтесь на здравом вот на, на здравом желательно вот образ здравого мира наполнить еще больше потому что сейчас вот эти потоки они усиливают внимание многократно передаю микрофон да, да, Благодарствуем, благодарствуем Прекрасно все понимаешь, прекрасно все чувствуешь Вот Это будет все время обостряться да, Об этом мы же говорили да? Сейчас вот легко вот так вот листать И э, реальность менять, переходить ту, которая вам больше нравится И точно так же легко оборваться Вот только вы начнете расслабляться Да не, ну я там Пыхну что нибудь там я курну, там по вене пройдусь или там этот самый пивасика какого то приму или просто начну смотреть э, ну, какое, -то какое то дерьмище это самое, да, в интернете вот понимаете это вот большой такой обрыв да вот как вроде вы карабкаетесь как альпинист да, э, на, куда то на этот самый из пропасти из какой то да и вот вы только прослабли все это ваши вот эти э, цыплялки все эти оборвались и вы сразу на такую эту самую, и неизвестно, сможете ли вы оттуда выбраться потом, mm -hmm. понимаете? Вот, поэтому это, опять же, это не пугалки, поймите, э, поймите, это не пугалка. Каждый, ну, каждый выбирает свое, ну, по абсолютному большинству, вы же видите, э, проще сдохнуть, блин, чем э, начать задумываться, э, начать этот мир к лучшему менять, начать э, работать со своей душой, понимаете, вот проще тупо сдохнуть. Причем, мне поражает, что мучительно сдохнуть. Животные борются за свою жизнь, да, вот. А абсолютное большинство человекоподобных, вот, та, как стадо, да, хуже баранов даже, блин. Итак, значит, смотрим, вот видите, какие интеллектуальные животные, да. Так, вот, вот, пожалуйста, видите, вот с этим самым, вот этих вот, давай мне этот самый, да, давай мне вот накладывай, да. И сидит эта этот самая китаянка, не это ждет еще самообслуживание. Ну что, борзели, что ли? Давай, блин, помогай. Накладывай. Нет, блин. Вот, приходится самообслуживанием. Как в этом самом были. Советские эти самые. Олег Ян, а дома потом что, бить будете, папаша, что мало взял. Лишнее, блин. Еще. Еще давай, с походом надо, с походом надо, давай, давай, давай, Ой, блин, вот видно, что эти самые биороботы, да, на восточном базаре, там же, ж, ну, блин, если не поторговаться, если с походом покупателя не отпустить, это продавца никто не будет этих самых уважать. Вот. А это швеяти, вот биороботы. Абсолютно никакой несу, культуры Ваня нету. Пришел, приветствую. Никакой культуры этих персонажей нету. Позавчера сделанная, блин, от сих до сих и все. Так, ну, какая культура у автомата по продаже этого самого газировки какой-то? Там кнопочки только приемник банкноты, выдача все, он не разговаривал так, ладно, давайте будем по порядку тут выделил даже двумя этими самыми диезами да, потому что это просто нечто да, вот так сказать на злобу дня в общем послушайте какие люди существуют да, и тут не важно что там мужеского, женского пола не цепляйтесь к этому, просто это в человеческих телах вот такие вот твари есть, слушаем посоветоваться. Тань Люд, слушай, я, я хотела с вами посоветоваться. Тань, сейчас дают за погибшего 12 миллионов, ну кто погиб на войне. Ваня был, ну Ваня, отец моих детей, был на войне. Хочу ему сейчас позвонить, сказать, он один хуй от него толку никогда не было. У него один хуй печень разваливается, он так и так нахуй помрет. Ему хочу сегодня сказать, ты иди на войну, сука, погибни там. Ну да, что ты, блин. Я даже не знаю, комментировать ну, это да. или не комментировать. Вот Ну понимаете, дело в том, что страшно. Если вы полагаете, что таких мало, так сказать, особей женского пола, да, вот этих вот искусственных этих самых, которые на ножках, ну, матка, да, потому что вот она что-то там наплодила, через нее что-то в этот мир вошло. Ну вот, если вы думаете, что этот самый, таких мало, нет, немало таких, да. Вот такие вот пироги, да? Вот, а если кажется, что все э, стойкие такие, то я наверняка уверен, что кого-то мысли посетили эти, поманили большими этими нолями. Суровый Суворов, всем здравия, приветствуем. Это, доп дополню, не путайте этих человекоподобных с дивами. Они к ним отношение имеют такое же, как я к балету, то бишь никакого абсолютно. Да, Миш, конечно, правильно. Поэтому, вот видите, этот самый, вот мы пытаемся выйти на общение даже с самыми продвинутыми блогерами, блогершами, как правило, не получается. Или просто какой-то отказ идет, то ли матрица не пускает, да, или или какие то ли еще какие-то... Да, или трутся с обещением, это продемонстрируем потом. Вот. И... Даже попытки, которые были относительно удачны, они все равно закончились тем, что... А почему? А потому что мы только по правде и по справедливости, вне зависимости, там чин, достоинства еще какое-то. Конкретно, именно правда. Вот. Нужно понимать, опять же, что понимаете, да, но даже самые продвинутые, вот они говорят и все время путают, да? вот, даже вот наблюдатели, вот выйти с ним на общение, да? а вот он всех, так сказать, под одну гребенку гребет, да, ну, некоторые только, вот, они прикушены вирусом, этого самоукраинства, да, а некоторые не прикушены, и все. А надо же понимать, что в человеческих телах сколько тут не шароебится. Вот, это же еще по ведическим писаниям говорится. А мы на личном опыте эти определили и неустанно повторяем об этом. Поймите, что... Все люди, да, не все человеки. Вот есть даже поговорка. Но на самом деле процесс еще сложнее. Неважно, надо... на какой территории они проживают. Он просто да. рассуждает в рамках э, Украины. Но это нужно разворачивать как минимум на всю э, ну, вот эту вот шару земную, да, условную, или на вообще на всю вселенную. Ну, на все, весь план бытия, да. Все у нас же есть тварь, а есть человек. Так, двигаемся. <смех> баллистика назвал <смех> Ролик блин все-таки сука и это самое ага, да, нормально вот так будет Видно. так тут звук нужен, <смех> нужен звук? ну давайте посмотрим да вот. вот опять же кто здесь так сказать более продвинутый определитесь да Все <смех> правильно <смех> Вот, спрятался под крышу Логика какая-то всегда есть Но сильно рано выбежал Так, давай это даже Жопа большая, обрезанная давай. Сука, с этими Нахрена это не работает, значит Так, видите, вот Собакевич это все дело прочувствовал, увидел, да. Этот дегенерат в человеческом теле. Вообще ничего не понял и по макловохе выхватил, да. вот, Так что кто? В общем, пакостью заниматься не нужно. Ну, это так, для веселья. Вот Теперь тем, которые там этот самый, да, у Ивана Бобровса там, вопя, да, уйдите с хохляшки, и мы тут сразу все это самое, сразу мы все взад вернем, все будет хорошо, ага. Печеньем вот. будем забрасывать вот. друг друга. Восемь с половиной лет забрасывали этими самыми Донбас печеньюшками вся, всякими такими, да, вот, кровища лилась, да, всем плевать было. А теперь, когда в очко калибры входят и начинают калибровать потихонечку, развальцовывать, да, вот. Вальцман не развальцевал. Вот. Теперь калибрами развальцовывают. И все позабыли про это самое, да. Революция гидности. Гадость эту сделали, да. Попытка Удачная попытка переворота в 2014, да, неудачная в 2005 году, это забыли, да, вот, вот это вот, что, не-не-не, мы ж не отделяемся в 93-м или в 94-м, не, мы так просто это, ну, чисто для того, что вот, ну а так вот такие, будем... а так, не, мы будем братьями, а потом начали всякие эти самые, да, вот. Конечно, это тоже не особо свое время, ну, по крайней мере, для дегенератов, которые тормознутые, да, мы-то это видели, э, я еще до Янового рождения, Ян практически э, с подросткового возраста начал все это дело понимать, да. Ну, а некоторым, вот даже Жириновский в свое время пытался объяснить, не, не доходило. Ну, сейчас заходит э, с танками, с калибрами и с прочей хренью, да. Ну, умнеть надо все-таки, да. Все правильно сделало советское правительство, и русский царь все правильно делал. И сегодня страна все делает правильно. Будете бомбить Донбасс, будем Киев бомбить. Называется всрался. Восемь лет как. Вот. Хотя какого это года? Неизвестно. Ну он да? еще ну, относительно общем... бодренький там двух-трехлетний, пятилетний а, давности. Не, ну факт что этот процесс. Ну, вот. ну по крайней мере длился, для ну... этих дегенератов в телестудиях он хоть как-то пытался донести, все донести это дело, да? вот. Я, конечно, не одобряю все это дело, потому что не надо ничего бомбить, было бы вот, было бы, Если бы в 2014 году на коленке не придумали вот это вот предательство минское, да, которое до сих пор, не, не, нельзя этот самый, да, уже даже первое лицо россиянского, так сказать, недогосударства уже признано, да вот нас, по-моему, наебали. Ну вот, а я конкретно э, на трибуне э, стучал Когда прикладами, говорил, понятно. блин, вы что творите, блин, что ж вы этот самый народ предаете, да, в 2014 году, 5 -го этого самого сентября, это предательство пытались пропихнуть, да, вот, нет, не этот самый, не доходит, ну дойдет, дойдет всем, всем дойдет, вот, ну, к сожалению, понимаете, это болезненно, это кроваво, а зачем это нужно? Ну зачем, если у вас в человеческих телах, вот в черепной коробке есть мозги, которые должны этот мир э, делать лучше.